сегодняшнего лог, exactly. предлоги времени at, in, on, by, и science Дорогие друзья, сейчас мы поработаем в первом формате с предлогом at, at. Надо запомнить, что предлог at отбывает место вот, и отвечает на вопрос где и куда. А здесь предлог at выступает как предлог времени. Например, в 5 часов. Как сказать? В 5 часов. At 5 o'clock. At 5 o'clock. В 7 часов. At 7 o'clock. At 7 o'clock. В 11 часов. В 11 часов. At eleven o'clock. At eleven o'clock. Ну, двенадцать, значит. At twelve o'clock. И так далее. На восходе солнца. Sunrise. At sunrise. На восходе. At sunrise. At sunrise. На закате. At sunset. At sunset. Первым идет солнце, потом садится сед. Райс, восход. В полдень. At noon. At noon. В полночь. At midnight. В полночь. At midnight. Ночью. Ночью. At night. at night. Я хочу, чтобы вы заметили, что я выделил красным. Red color. Потому что есть еще утром, есть днем, есть вечером, а есть ночью. Вот ночью особенность. Ночью, когда пишется с предлогом at. Ночью. Вот запомнил. Как мы, например, скажем, я встаю в 7 часов утра. Я встаю в 7 часов утра. Вот здесь мы говорили 7 часов. Значит, предлог должен быть at. Я, I, встаю, get. В настоящее время get. At 7 o'clock. A, I get up at 7 o'clock of the morning. I get up at 7 o'clock. Можно сказать I am. Если до обеда, то говорят кратко I am. Если после обеда PM пишется краткими две буквы P и M. В данном случае I am. Он бегает на восходе солнца. Посмотрим. На восходе как? At sunrise. Вот это слово будем подставлять. At sunrise. На восходе. Он бегает в настоящее время. Как запишем? He runs. Run. Добавляем s. Потому что он в настоящее время. He runs. На восходе. At sunrise. he runs at sunrise на восходе. Они возвратились из леса на закате. Они they возвратились returned from forest from это из forest леса можно сказать from the wood можно сказать From the forest, вот тоже лист From the forest и на закате on sunset, at sunset, простите, at sunset. Итак, they returned from the forest at sunset, at сансет на закате или можно сказать they глагол кам приходить приезжать прибывать неправильная вторая форма прошедшее время came they came from the wood at sunset В этом формате, дорогие друзья, мы поработаем с предлогом времени он. Мы знаем, что есть такой предлог места. Он. Он за был на столе. Куда? Он за был на стол. Он одинаковый и там, и там. В данном случае предлоги времени он выступает как объясняющее время. Вот э, рассмотрим первый пример. В понедельник как только увидели какой-либо день недели, все всегда надо оставлять предлог он, хоть на понедельник, хоть в понедельник, хоть в вторник или во вторник, хоть на среду, хоть на пятницу и так далее. Если касается дней, мы пользуемся предлогом «он». Итак, понедельник on Monday, во вторник on Tuesday среду или на среду on Wednesday на пятницу или в пятницу on Friday на 8 марта на 8 марта смотрите тут э, указано уже число и месяц тоже используется предлог on он the видите возле восьмерки с окончание потому что 8 eight 9, 9, 7, 7. А если 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, на 9, марта 9, будет звучать так. 9, 9, of 9, of 9, 9, на 9, марта 9, мая 9, мая 9, the tenth. Of May. On the tenth of May, 5 декабря. On the fives of December. Of, проговорим как of, of December. Так по-английски звучит. Не of December, а of December. В пять часов. В пять часов. Смотрим здесь 5 часов. Как скажем, 5 часов мы просматривали на предыдущем файле. At 5 o'clock. At 5 o'clock. В пятницу. Пятница. On Friday. On Friday. Потому что в пятницу. On предлог. Он фрайды. 11 июня. Если число, тоже используем предлог on. И как вот. 11 июня. On the 11th of June. 11 июня или на 11 июня будет On the 11th of June. Дальше посмотрим. В понедельник. Какой предлог? Безусловно, он. Он. Monday, on Monday, 7 января, 7 января, он the 7 of, of January, в 4 часа, в 4, значит, at 4 o'clock, at o'clock, в 4 часа, не путайте потом, Такие вещи 10 мая и в мае. 10 мая мы скажем on the 10th of May. Вот. А в мае там предлог будет использоваться другой. Потому что это не 10 мая, а в мае. Там будет использоваться предлог in. Но это позже, дорогие друзья. Дорогие друзья, поработаем в этом формате с предлогом времени in он используется без артиклей где с артиклями используется, я скажу позже итак в марте in match in match марте в каком-то году в 1981 году in 1981 In 1981 на этой неделе или этой неделе. This week. This week. На этой неделе. На прошлой неделе. Last week. Last week. Last week. На прошлой неделе. На следующей неделе. На будущей неделе. Next week. Next week. Next week. в этом месяце this month this month, в прошлом месяце last month last month, в будущем месте next month next month, в этом году this week, в прошлом году last week, в будущем году next week. Как мы скажем, прошлым летом мы ездили на юг. Прошлым last летом, самое мы ездили We went, прошедшее время. To the south. To the south, на юг. Вот и все. Самолет прибывает в 7 вечера. The airliner. Aircraft. Airliner. Можно. The plane. Прибывает. Arrivals. В настоящее время. Самолет он. Arrivals. Arrival, прибытие прибытия. Arrivals прибывает. Всем at seven. at seven. Вечера. In the evening. In the evening. Вместо вечера можно сказать PM. At seven PM. Вот и все. В этом формате мы работаем с предлогом in. Предлогом in обозначающий время. Весной. In spring. In spring. Летом. In summer. In summer. Осенью. In autumn. Зимой. In, In winter. Но смотрите дальше, как интересно. Утром. In the morning. Определенный артикл the In the morning, утром, днем, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, вечером, in the evening, in the evening, но ночью, at night, ночью, at night, ночью, at night, в зависимости от утром, днем и вечером, ночью, at night. Вот и все. Сейчас, дорогие друзья, мы познакомимся с предлогом времени by, который означает к чему-то, к какому-то времени определенному, к которому мы стремимся. Ну, например, к трем часам, в пяти часам, к завтрашнему дню, к пятнице к твоему приходу к прилету Владимира Владимировича Путина или к отлету Обамы то есть к чему-то ну допустим э, к 3 часам Buy 3 o'clock Buy 3 o'clock к 5 часам Buy 5 o'clock к 5 часам by 5 o'clock к завтрашнему дню. By tomorrow. К пятнице. By Friday. К январю, допустим, месяц By January. К февралю. By February. И так далее. Пять часов, как мы скажем. At five o'clock. At five o'clock. Пять часов. At five оклок Теперь, а к пяти часам, by five o'clock, к пяти часам, by five o'clock, к весне, by spring, к осени, by autumn, by autumn. Э, к лету, by summer, by summer, и к зиме, By winter. А как сказать весной? Инвите. Ин, винте, зимой. И э, весной. Ин спринг. Извините. In spring. Весной. А как сказать летом? Ин- саме. Ин-саме. Осенью. Ин отем. Ин отем и зимой ин бинте еще раз весной ин spring никакого артикля нету здесь весной, зимой летом осенью, ин и дальше идет время прошлой, прошлой весной прошлой, прошлой ночью прошлым годом last spring last сприн. прошлым летом last самый был. к ночи, как -то. Раз к значит бай, бай найт, бай найт ночи. ночью мы уже говорили, как ночью надо говорить ночью at night, at night. а вот утром, днем и вечером In the morning, утром. В нём, in the afternoon. И вечером, in the evening. In the evening. Но ночью, at night. Почему так? Не знаю. Ну, так у них принято. Итак, запомните. Утром, in the morning. В нём, in the afternoon. И вечером, in the evening. Ночью, at night. здесь, дорогие друзья, тоже очень интересный один предлог, science предлог времени, показывает с каких пор что-то, какое-то действие началось, начинается вот, или будет начинаться вот, допустим, с утра science morning morning так, маленько в нос говори, morning с 5 часов science 5 o'clock Science, five o'clock, с зимы, science, winter, ничего не надо, никакие артикли, ничего не надо. С прошлого года, sign last year, очень удобный, и я думаю, вы навсегда запомните предлог, указывающий время, предлог времени, science. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. И для того, чтобы лучше усвоить, мы кратко повторим наш пройденный материал. Итак, первый предлог. Предлог времени at. Как сказать в 5 часов? At 5 o'clock. В 3 часа. At 3 o'clock. 7 часов. At 7 o'clock. В 12 At 12 o'clock. В одиннадцать. At eleven o'clock. В два часа. At 2 o'clock. Как сказать, полдень. At noon. At noon. Как сказать, в полночь? At midnight. На восходе солнца тоже at. At sunrise. At sunrise. На закате. At sunset. At sunset. надо сказать и, используя предлог он например на воскресенье или в воскресенье в понедельник или на понедельник если мы что-то с кем-то договариваемся если мы только управляем дни недели используется предлог он предыдущий предлог это используется когда мы указываем точное время 5 часов 3 часа, 12 часов там это ни артикля нет артикль, э, теперь предлог он он говорит о том, что, который мы сейчас переходим, повторяем э, связан с каким-то днем недели или воскресенье, он Sunday, он мандай, он фрайдэй и так далее, Артиклев тоже никаких нет то есть, если мы говорим о каком-то дне, что мы когда-то придем или нам нужно быть в пятницу или понедельник, мы используем предлог времени он или на 5 марта или на 2020 год или на какой-то день мы используем предлог он если только указан день или указано какое-то число допустим 5 марта на 5 марта значит мы говорим он же files of MATCH на 5 марта он за файл of Match. Предлог in, как сказать, в марте, in match, как сказать, в 1997 году, in 1997. То есть, предлог in используется, когда мы обозначаем месяц или год. Если мы говорим в этом году, мы говорим this и, если говорим в прошлом, last year если в будущем next year в этом месяце можно сказать как this month в прошлом месяце last month в следующем месяце next month на этой неделе как мы скажем this week на прошлой неделе last week на следующей неделе next week next week, week. Как сказать весной, летом, осенью, зимой? In spring, весной, in summer, летом, in autumn, осенью, in winter, зимой. Ночью, at night, утром, in the morning, днем, in the afternoon, вечером, in the evening, а ночью, at night. Теперь э, предлог времени by, к какому-то времени, к завтрашнему дню, к твоему приходу, к трем часам, к двадцатому 20 году, 2000, там, или к завтрашнему дню. Как сказать, к пяти часам, by five o'clock, к завтрашнему дню, by tomorrow. Предлог science означает с каких-то пор. С прошлого года, как сказать? Science Last E. С весны. Science spring. С утра или с вечера. Science Morning. Science Immin. С трех часов, например. Как сказать? Science 3 уклон. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок закончен. С вами был канал The English, и я, Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания или недостатки. Для чего недостатки? Для наставления, для вразумления и для моего исправления. So long! Пока!